Я рад вас приветствовать на своем канале Мотивация для кармана Сегодня в видео мы поговорим о, на мой взгляд, очень классном крипто-кошельке под названием VirexApp Сайт, вот он, virexapp.com Сам я этим кошельком пользуюсь более полугода Чем он привлекателен для меня? Сейчас я постараюсь вам вкратце рассказать. Во-первых, этот сайт и этот кошелек предоставляет вам три бесплатные виза-карты. Эти виза-карты, каждая подцеплена к каждой валюте. Другой это евровая, долларовая и британский фунт. При том, что... Эту карту, любую из этих карт, вы можете бесплатно себе заказать на дом. То есть они приходят в течение недели. Также здесь можно пролистать вниз, почитать вот немножко. На русском языке, к сожалению, здесь нету, но вы можете включить переводчик. Что еще? Одна фишка в этой кошельке, то что вы получаете кэшбэк. То есть если вы рассчитываетесь при помощи их визы карты, вы получаете кэшбэк в виде биткоинов. Потом я покажу вкратце и вы поймете, о чем я говорю. Давайте опустимся вниз чуть-чуть и посмотрим, что они тут предлагают, что они описывают. Ну, почитается, что защита, в принципе, у них отличная. У меня стоят и двухфакторка, и секретное слово и тому подобное. Есть у них приложение на App Store, на Google Play. Зайдите, скачайте. У меня также стоит все на телефоне, очень удобно и прекрасно. Давайте откроем аккаунт. Происходит регистрация просто. Вбивайте все свои достоверные данные, потому что активация будет приходить на ваш email, желательно на Google. Потом вы должны будете верифицировать свои личные данные. По-другому у вас э, не получится открыть счета при помощи карт. То есть вам не подтвердят аккаунт. Ну давайте заполним данные и потом придет письмо на почту. Я перейду по ссылочке, подтвержду и войдем в новый аккаунт. И уже потом посмотрим, что там внутри. Я ввел данные, вымышленные, пароль, старайтесь придумать очень сложно. Есть онлайн генераторы паролей. Вот вы наведете сюда стрелочку, наводите, вам показывают, что стронг. Это значит все хорошо. Нажимаем на крейт. Ну вот, наконец-то пришло письмо с подтверждением, чтобы подтвердить аккаунт регистрации. Нажимаем на ссылочку нас перебрасывает на тот же сайт Эту вкладку можно закрыть и здесь уже показано что вы подтвердились сейчас по новым вводим этот email на который вы делали регистрацию и заходим в аккаунт первым делом нас перекидывает что мы ознакомились с их с их правилами нажимаем на игре сейчас мы должны сделать Секретное слово, то есть от 6 до 20 букв. Придумываем любое слово от 6 до 20 букв. Хочу уточнить, что разобравшись, я понял одно, что здесь надо ввести свое секретное слово, придумать, да? А здесь ввести слово, которое будет в уменьшенном виде, как бы напоминание, да? И нажимаем «Save». Сейчас мы выбираем откуда какой страны вы резидент. Выбираете свою страну. Например, это будет Россия. Нажимаем Confirm. Все, нас перекидывает в кабинет. Вот так выглядит совсем новый кабинет. По левой стороне вы видите ваши кошельки, крипто-кошельки. Это Litecoin, Ripple, Bitcoin, Ethereum. Здесь есть карты, видите Есть USD, евровая и фунтовая. Первым делом, что я для вас посоветую сделать, это зайти в профиль. И подтвердить свою личность. Можете аватар залить. Здесь свои достоверные имя, фамилию, дата рождения, ваш номер телефона. Верифицируйте номер телефона, придет смс обязательно. Здесь страна, ваш полный адрес, нажимаете Save Change. Потом здесь есть настройки. Можете включить двухфакторку и выбрать валюту аккаунта, в которой в валюте вы будете здесь работать. здесь есть вкладка profile verification здесь включаем двух факторов то есть сканируем код и ее включаем девайс девайса это показано откуда вы заходили возвращаемся в дашборд и можем посмотреть как здесь происходит заказ Карты. Нажимаем, например, USD Plastic Вот вам пишется, что вы как бы становитесь в очередь. Нажимаем на Join. Вы в очереди. Да? Тут пишется такая, такая вещь, что здесь есть партнерская программа. Вы можете приглашать партнеров. То есть нажимаете на ссылочку, у вас появляется реферальная ссылочка. И эту ссылку вы можете раскидывать по своим соцсетям, друзьям и тому подобное. Что вы с этого будете получать? Когда человек заведет сюда 100 долларов в любой валюте в крипто, и с этого вы получите 5 долларов. То есть чем больше денег, тем больше вы будете получать. Здесь можно изменить ссылочку свою реферальную. Вот здесь нажмете, можете поменять. Вот ваш Verex Reverse, это кэшбэк. Здесь будут копиться ваши э, от покупок собранные сатошики, которые вы можете перевести себе на кошелек биткоин. Давайте вернемся в дашборд. Мне кажется, что сперва вы должны верифицировать профиль. И когда пройдете верификацию, тогда вы закажете свою карту по лимитам я чуть-чуть поговорю попозже когда зайду в свой аккаунт и покажу как там все происходит конкретнее сейчас же я вернусь в свой подтвержденный уже аккаунт и покажу как это выглядит наглядно когда у меня есть карты когда приходит кэшбэк и тому подобное ну вот и зашел в свой аккаунт вирекс где у меня уже есть заказанные 3 кредитные карты. На каждой есть какие-то лимиты. Лимиты мы сейчас посмотрим быстренько. Давайте вот пробежимся. Например, вы хотите пополнить биткоин кошелек. Переходите на биткоин, копируете свой адрес и пополняете его. Да? Также вы можете пополнить свою кредитную карту. заходите например в британский фунт нажимается add funds сюда привязываете свою кредитную карту то есть банковскую где у вас есть денежка и уже производите пополнение давайте вернемся в дашборд что еще вам хочу сказать что например чем меня еще привлекает что например у вас есть денежка да, на карте вот например на usd есть 26 долларов и вы смотрите что курс биткоина просел сейчас и хотите купить биткоин то есть вы заходите в свою карту нажимаете exchange выбираете биткоин где у нас биткоин вводите сумму 26 долларов Нажимаете exchange, подтверждаете и вы купили биткоин. То есть это как работает как биржа, как бы вот так. Все можно проделать на телефоне, очень удобное приложение. Когда скачаете, увидите. вот Давайте зайдем обратно в дашборд и будет видно, что у меня сейчас есть куплено биткоин, USD исчезли. Что касается лимитов, лимитов по картам и по аккаунту. Здесь есть лимиты. Вот заходим сюда и смотрим. Например, в каждой валюте есть свой лимит. Почему я заказал три карты сразу? Потому что тем самым я увеличиваю свой лимит. Если это вам нужно, да, вы можете заказать три карты. Если вам этого не нужно, вы можете не заказывать. То есть максимум баланса вот такие дневные балансы такие пополнение безлимитная также безлимитная день снятия по 250 в каждой валюте вот поэтому я и заказал три карты потому что если мне нужно снять более крупную сумму я могу в день снять то есть закинуть на каждую карту по определенной сумме и снять по 250 в каждой эволюции. В принципе, мне этого хватает. Не знаю, как для других. Если кому-то этого будет не хватать, надо поискать другой криптокошелек. А так, для меня он очень удобен, очень безопасен. Они постоянно обновляют свои... Э наработки, дополняют всякие плюшки, точно знаю, что за рубежом этот кошелек пользуется большим спросом. Ну что ж, на этом я наверное буду заканчивать это видео, оно и так затянулось. В следующем видео я расскажу для вас, как я почти за год заработал с 200 более 200 долларов инвестировал, заработал более 10 тысяч долларов. Но это будет в следующем видео, так что не пропускайте, подписывайтесь на мой канал. Рядом с кнопочкой подписаться есть колокольчик. Нажмите на колокольчик, вам сразу же на почту будет приходить уведомление, что от меня вышло новое видео. Так более удобно будет для вас. Также пишите комментарии под видео. Ставьте лайки. Делитесь своим опытом, какие кошельки для вас более интересные, более удобные. Я все комментарии читаю, подтверждаю. Как говорится, будем общаться. На этом я закончу это видео. Желаю всем крепкого здоровья, достатка во всем. И до новых встреч. Всем пока.